Всем привет, дорогие друзья! Я представлюсь, меня зовут Александр, мне 47 лет, я из Украины, и сам я предприниматель, больше 25 лет занимаюсь разными видами бизнеса. В индустрии МЛМ я работаю 10 лет, и мы сейчас заводим большую американскую компанию на наши рынки, Европы, Украины, страны СНГ, Азии, Африки, компанию, которая производит классные продукты для здоровья, компания, которая дает возможность всем простым людям зарабатывать из дома через интернет. Это уникальная возможность. Поэтому досмотрите внимательно нашу презентацию. Вы сейчас увидите людей, которые пользуются продуктами компании, люди, которые работают из дома через интернет, и люди из разных городов и стран мира. И вам будет очень интересно. Как минимум вы будете знать, где сейчас простому человеку нужно из дома через интернет дополнительно зарабатывать. А может быть, в дальнейшем и станет ваш, это вашей основной деятельностью. Итак, я включу экран и коротко расскажу о компании буквально в двух словах. Компания, с которой мы сотрудничаем, называется Total Life Changes, в переводе с английского – это «Полные жизненные изменения». Компания в 2003 году была организована и открыта в Детройте, в штат Мифиган, США. На сегодняшний день у нее более 16 офисов по всему миру. И компания в основном работала в Америке, в Канаде, в Северной, в Латинской, в Южной Америке. И только сейчас она заходит на наши рынки. Вот на фотографии внизу вы видите, начинала эта компания свое существование с гаража частного дома. А через 20 лет вот уже такая большая, большая штаб-квартира в Детройте, где уже более 150 сотрудников, которые работают на благо компании. Работаем мы в индустриях похудения, здоровья, хорошее самочувствие, полезный кофе, эфирные масла и продукты с каннабидиолом. У компании более 50 наименований разной продукции. Если вам нужна будет дополнительная информация о всех продуктах, вы можете попросить ее у человека, который вас сюда пригласил. Я коротко скажу, что есть полезный чай, детокс, травяной напиток, кофе – Протеины, эфирные масла, жидкие мультивитамины, капли для снижения веса, капли для энергии, иммунити чай, женские продукты для женского здоровья, витамины, АМПМ дневные и ночные. Есть продукты, пребиотики, пробиотики для кишечника. Есть продукты для кожи. И много-много продуктов. Есть продукты для волос, кожи, ногтей. Есть продукты, которые улучшают работу стволовых клеток. Есть сибирская чага стопроцентная, которая работает с иммунитетом. Продукты очень классные. И наша ниша, наша индустрия и продукты, они потребляемые. Люди хотят и пользуются. Один из основных продуктов – это чай Ясо. Ти, заварной чай, оригинал, который очищает изнутри кишечник, печень, почки, внутренние органы. И за счет этого у человека сразу появляется энергия, начинает работать желудочно-кишечный тракт, проходят кожные заболевания, налаживается давление, сахарный диабет и так, далее, и так далее. То есть за счет очистки нашего организма, организм уже самостоятельно справляется со всеми недугами. И еще один из продуктов – это наше функциональное питание, жидкие мультивитамины, которые содержат витамины, минералы, фитонутриенты, аминокислоты и другие продукты, которые питают нашу клетку. И Достаточно одной столовой ложки продукта в день, и ваш организм напитывается этими полезными веществами. Вот такие результаты получают наши партнеры, клиенты, которые употребляют наши продукты. Э, обратите внимание, и вес уходит, и полная трансформация всего тела. Вот есть и минус 50 килограмм, и минус 32 килограмма. Причем это без всяких диет и физических упражнений, без голодовки, просто добавляется в рацион чай, кофе, витамины, и люди получают вот такие прекрасные результаты. Это результаты наших американских партнеров, которые тоже получили очень шикарные результаты. Я считаю, что это актуально сейчас все, всему человечеству на Земле. Ожирение – это большая проблема. Вот молодой парень даже… Нужно молодым эти продукты? Конечно, они нужны. Вот девушка Лия, которая за несколько месяцев 20 килограмм сбросила и полностью преобразилась. И сейчас мы послушаем истории и результаты наших партнеров – Смотрите, псориаз уходит, то есть кожные проблемы, все в кишечнике. За счет очистки кожа нормализуется. Есть у людей, выходят камни из организма. И я сейчас попрошу наших партнеров, чтобы они коротко рассказали, откуда они, каким продуктом пользуются и какие результаты. И давайте начнем по очереди, кто у нас готов. Семен, наверное, да? в Израиль сразу отправимся. Я всегда начинаю, я самый старый. Правда, женщины раньше должны говорить, что делаешь? Короче говоря, меня зовут Акива, мне 65 лет, я живу в Израиле, в городе бат Я год использую продукт, после трех недель у меня слетели 3 килограмма, после полтора месяца использования продукта у меня вылетел этот камень, который показал его Александр. Когда показал его врачам, они не поняли, как такая вещь могла выйти у человека натурально, без операции. И я чувствовал, что я получил еще одну жизнь в подарок. Это просто для меня чудо. Я люблю эти продукты. Я сейчас больной коронавирусом в связи с тем, что я использую продукт. Это у меня проходит как простой малейший грипп. Я чувствую себя абсолютно нормально. Все хорошо. Слава Богу. Спасибо этому продукту. Спасибо нашей компании. Спасибо, ребята. Слава Богу. Семен. Меня зовут Семен Плинер, я живу в городе Ораде, Израиль. Пользуюсь, познакомился с компанией 11 месяцев назад, начал использовать эти продукты прекрасные, начал с этого замечательного продукта Аясва Ти. И буквально с первых дней я почувствовал прилип энергии, сил, бодрости и начал сбрасывать свой лишний вес, за месяц я сбросил 3 килограмма, похудел в талии на 9 сантиметров. Потом подключил еще такие замечательные продукты, как кофе. Вот я пью с огромным удовольствием и нутробуст, и другие. И столько продуктов прекрасных, замечательных. Короче, прекрасно себя чувствую. Замечательная энергия, много сил. Организм функционирует замечательно, замечательным образом. Благодарю Господу за эту компанию, спасибо, спасибо, дорогие. Благодарю, Семен. Спасибо. Так, давайте в Германию переедем. Лия, тебе слово давай. Всем привет, меня зовут Лия Лысай, я из города Киева, Украина, но сейчас нахожусь в Германии. Я пила продукты ISATI Original, пила Потом э, кофе «Дельгада», «Энерджи» и нутрооборств э, «Витамины». За первую неделю я э, скинула 3,5 килограмма лишнего веса. Э, у меня стабилизировалось состояние здоровья. У меня ушла вегетососудистая дистония, почистили сосуды. У меня, конечно же, прилив энергии был э, очень большой. Вот. И э, в целом как бы я принимала продукты. В течение четырех месяцев я заметила заметила свой результат. У меня ушло 20 килограммов лишнего веса вот, и нормализовалось здоровье. Ну, то есть у меня было предсахарное диабетное такое состояние, и у меня стабилизировалось давление, ушли, ушла аллергия. Укрепились волосы, перестали выпадать, начали хорошо расти, укрепились ногти, ну и много-много чего полезного произошло со мной в любом случае. Также с моей дочкой, дочка перестала болеть, да, ушли фурункулы, она, она болела ну, почти с рождения, с 4 лет она болела много лет подряд. Вот, она с тех пор, как начала пить чай, и, и, и, и витамины Traverse тоже она, то есть, перестала болеть. Вот. Но ну, также у меня у партнеров много получили хорошие результаты и по здоровью, и по весу, то есть минус там. Больше даже чем у меня, 27 килограммов э, есть партнер, есть у кого, э, кто восстановился после инсульта, после коронавируса благодаря детокс-чаю токсича айсоти, поэтому ну, очень много хороших результатов и ну как бы рекомендую пейте и здоровейте и красивейте и чувствуйте себя превосходно с продуктами телси спасибо большое, супер, Юлечка, давай мы тебя сто лет уже не слышали поделиться результатом. Я рада вас всех видеть. Все ну, такие я. красивые, здоровые, счастливые. Добрый вечер вам всем. А, ну, хочу сказать, что я продолжаю тоже пить продукцию компании Total Life Change, потому что она а, действительно очень эффективна из всего того, что я до этого пробовала из, из других компаний Herbalife Спи и считаю, что эта продукция одна из самых эффективных в плане оздоровления, в плане похудения в плане получения дополнительной энергии я смогла избавиться от застоя лимфы, скажем так, да, это вот то, что вызывает расплывчатую фигуру, и я уже буквально через неделю почувствовала, что у меня ушли все диспеттические расстройства желудочно-кишечного тракта, через месяц я избавилась от всех последствий коронавируса, слабость, низкий уровень энергии, усталость. Во второй половине дня у меня была уже сильная усталость, утомляемость. Я хотела отдохнуть, прилечь, но работы было очень много. В общем, были проблемы с энергетической скажем так, составляющей. И через месяц я почувствовала, что как будто у меня добавились, ну, скажем так, дополнительные какие-то рычаги внутри в организме, и я смогла не то, что ходить уже спокойно, не задыхаясь. И через месяц я уже бегала легко. По Могла бежать там, в течение 30 минут. То есть я начала активно заниматься спортом. И еще это добавило мне, так сказать, бонус в программе похудения. И я смогла за полтора месяца избавиться от лишних 10 килограмм. И ушел объем очень хорошо. Видно, как ты уже как уже 18 лет тебе стало. Да, уже хватит, Юлечка, я благодарю тебя за результаты. У нас время подходит к концу. У нас есть Диля из Узбекистана, которая у нее масса результатов. Диля, давай вам слово. Поделись, пожалуйста. Микрофон надо включить. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Солнечный Узбекистан. Я очень рада, что мы в очередь уже с вами познакомимся. Я-то вас вижу. Я логопед-дефектолог, нейропсихолог. Работаю в сфере развития речи детей, функциональной диагностики. Тоже работала совместно, ну в смысле брала продукцию и в Гербалайфе. Но ну, влюбилась сначала в Джанес, потом они перестали нам Майнд, как бы, ну, в связи с войной. А мой спонсор, Сухробу Байдулаев, он всегда нас знакомил с хорошей продукцией. И вот когда он познакомил меня с ТЛС, на что я очень сильно... Я однолюб, я осталась там, в Майнте, в смысле со своей продукцией, но они перестали доставку делать. А детки, деткам нужно было питание для мозга, понимаете? Это такие детки, у которых диагнозы ЗПР, задержка психоречивого развития, аутисты. да. И я в этих, то есть, когда состав смотрю, мы сопоставляли состав. Но еще, помимо этого, я должна была сама принимать. Мы уже давно дружим с нутрицептикой. И поэтому, когда я приняла в ноябре месяце чай, я тогда почувствовала э, сильное очищение. То есть э, я мог, ну, могла забыть, просто новый продукт это был. Когда даже я забывала пить чай, я знала, что вот этот, вот, который я выпила, на следующий день... Играл результат. Ну, я извиняюсь, что какие-то слова, может, я неправильно выражаюсь. Поэтому я увидела этот результат. Потом, затем, э, не было майнта, я с коэнзимом, нутробурс плюс. Э, в общем, там вот состав мне больше подходил больным детям. То есть это... Ой-ой-ой, что у меня. А дальше мы стали... У нас результаты пошли. У детей пошли результаты в общем снижение давления было отчая я извиняюсь у меня этот интернет играет и в общем затем я для себя заказала resolution что способствовал жиросжиганию я так почувствовала потому что ушли 3 килограмма а дальше я стала уже пить кофе я по моему все пробую, пью, потому что меня удивляет этот продукт, честно. вот Не хочу громко, прям громкими словами, потому что очень с осторожностью к этому подхожу, потому что сначала хлопаем, потом выявляются негативы, например, да? А тут вот за такое длительное время у нас идут и идут результаты. Например, позавчера у нас климат очень солнечный, у нас вот у всех поднялось давление. Тем более у нас как бы э, горный район. И вот тогда я обходилась э, уколами. Вчера, благодаря чаю и, э, и асоти, да, если я правильно выражаю, а -да. новый человек с ноября месяца, да, я уже изучила это все, продукцию, элементы, микроэлементы, весь состав. Знаете, это чудо. Ну вот, действительно, без уколов, без каких-либо э, процедур. Э, все вывелось, а на следующий день я... у меня маленький центрик, у нас детки, и у нас репетиторские услуги. Я вместе с составом должна была уехать в горы, мне очень трудно в горах, но я и в горах побывала, и в этот же день побывала на свадьбу подружки. Я написала сухробу, это какой продукт, я говорю, это кофе или что, он говорит, весь процесс говорит пошел, поэтому я решилась вот так сегодня вам даже вот когда вы предложили, вчера, когда вы предложили, я говорю, это я, я должна рассказать. сказать. Вот такой вот результат. Оказывается, а смогла рассказывать. Да, спасибо да, большое. Да. Спасибо. Это только тренировка. Ведь результатами нужно делиться, чтобы люди больше узнавали об этих результатах. Спасибо, Продукция работает, спасибо. Саша, давай ты коротко свой результат. Я знаю, у тебя их много, но ты свой расскажи. Я Александр Осипенко, мне 40 лет, я с Украины, город Херсон. Спасибо Господу, что познакомил меня с вами. А вы меня познакомили с таким шикарным продуктом, который дает просто ошеломляющий результат. Просто даже из за нового продукта <клес> чая у меня улучшилось состояние, здоровье, это прошла дистония, прошли головные боли, начал нормально хорошо спать, питаться много чего не хочется, какой-то фастфудами и всеми остальными, то есть очень хорошо продукт влияет. Это за буквально за, там, за первую неделю применения я был вообще удивлен очень большим шикарным результатом. Дальше продолжал пить чай, уже начинаются процессы похудения и намного стройнее, лучше, то есть все себя чувствовал намного великолепнее и обратно возвращается 20 лет. Поэтому всем спасибо. Супер, спасибо большое, Саш. Отличные результаты. Сергей, а? давай, ты завершаешь нашу часть по результатам. Всем всех приветствую. Меня зовут Сергей Попом. мне 36 лет. И я вот э, просто в восторге от вот этих продуктов. Это самые топовые продукты компании, я ними пользуюсь и ежедневно. И я, я занимаюсь просто спортом, и я понимаю, насколько эти продукты помогают мне э, быстрее восстановиться. Быстрее восстановиться. Вот я еще протеиновый коктейль Matrix. Я делаю себе вкусные коктейли утром после тренировки. И я каждый день могу, имею силы заниматься. И это меня очень сильно радует, потому что это на самом деле важно. 36 лет – это уже не 20. И я… мое здоровье для меня имеет значение на самом деле. Да? Можно очистить, и мы очищаем свой организм классными продуктами, американскими, которые... Качество на высшем уровне и я всем рекомендую просто попробовать и почувствовать этот продукт спасибо да благодарю сергей я всех благодарю за ваши результаты они очень ценные Хорошо, о продуктах поговорили теперь вторая часть а как же здесь можно зарабатывать деньги спросите вы очень легко сейчас он так, так, так. Сейчас я себя включу чтобы было Ладно, это, это... как зарабатывать деньги компания работает по всему миру находится в америке и доставляет продукцию в любую точку мира даже в антарктиду или в арктику шучу где есть человек туда где почта доходит туда и доходит, может дойти продукт первое можно пользоваться классным продуктом американским Получать вот такие результаты, как вы только услышали от людей, вот этих продуктов. И вы будете счастливы, ваша жизнь улучшится в тысячи раз. Это первое, самое главное. Второе. Если вас интересует дополнительный вид дохода, вы можете использовать интернет. И вот как сейчас ребята из разных стран и городов мира вы услышали, работать через соцсети Facebook, Instagram, TikTok, Viber, WhatsApp, Telegram, делиться с людьми информацией, кто заинтересуется, купит продукт, в любой точке мира человек, компания сделает доставку в тот город, в ту страну, где находится ваш клиент, и компания вам заплатит 20 долларов за один продукт. Заработать 20 долларов в день, я считаю, это шикарная дополнительная возможность для любого человека, неважно в какой он стране живет. В Японии, в Австралии, в Америке, либо в Европе, либо в странах СНГ. Дальше, если вы хотите э, больше денег и хотите посвятить э, жизнь ну, этому бизнесу и зарабатывать большие деньги, потому что в нашей компании люди, которые работают в Америке 4, 5, 8 и 10 лет и больше, они зарабатывают очень большие деньги, десятки и сотни тысяч долларов. Если вы хотите за большими деньгами, то об этом мы поговорим на наших тренингах отдельных, для партнеров, где мы рассказываем, как заработать, например, тысячу долларов в первый месяц, а дальше и намного больше. Чтобы начать бизнес, вернее, чтобы э, стать клиентом и купить продукт, регистрация бесплатна. Вы обратитесь к человеку, который дал вам эту ссылку. У вас будет свой личный кабинет, где вы можете уже по дистрибьюторской цене с хорошей скидкой покупать продукт и пользуйтесь на здоровье. Если вы хотите... Начать бизнес. Регистрация у нас всего лишь с регистрацией, с продуктом, с доставкой к вам на дом в вашу страну, где вы там живете, в Японии, в Узбекистане 100 американских долларов. Минимальный пакет с продуктом, комплекс на месяц. Вы используете продукты и можете уже зарабатывать деньги, о которых я сказал ранее. Поэтому, друзья, Нужна больше информации о компании, о продукте, о каждом продукте, состав, что здесь содержится, э, какие виды дохода, что нужно делать конкретно, чтобы начать уже зарабатывать сегодня, обратитесь к человеку, он вам даст эту информацию. Наша встреча сейчас она ознакомительна и просто дать вам информацию. Поэтому, друзья… Желаю вам всем удачи, мира, добра, благословений и таких результатов, которые получают наши партнеры и клиенты. Пока-пока, до скорых встреч в следующих видео.